Вот уже 66 человек Доброй ночи Извините, что так поздно Сам, как говорится, с 5 утра на ногах И что-то день такой был сложный а, Так, звук-то есть и, и до сих пор И тоже, какой думаю, какой там стрим чего там стрим проводить Что-то я со стримами зачистил. Тут прислали мне видео выступления нашего дорогого шамана Александра Габышева Ну и конечно я думаю, вообще, тут, тут нельзя останавливаться, друзья мои Тут, как говорится, хочешь не хочешь, а давай, давай работай Потому что время такое жесткое и не зря шаман проснулся Помните, он все, как говорится, в спячке находился в такой а теперь, значит, не спит. Теперь не спит и выступил. Сразу бахнул это как его заявление. Заявление жесткое. Как говорится, не просто так сказал, а целую программу выдал. О том, ну, вы, наверное, посмотрите. Я там, не знаю, ссыл, ссылок я давать не умею, я в этом деле лопух, но посмотрите на канале. Э этого тихого есть выступление, оно короткое, там 6 минут И вкратце в нем сказано, что власть должна принадлежать народу То есть народному собранию Но, видимо, это не нынешний Госдума, а какое-то должно быть народное собрание Которое уже за всеми будет следить И за милиционерами, и за ФСБшниками, и за армией Как говорится, налоги для малого предприятия отменить для, как говорится, средних и крупных Сделать справедливыми То есть тоже не, не задрать до, до, до небес То есть и что там еще Кредиты тоже, как говорится, обнулить То есть такая программа вообще нормальная Нормальдос, то есть многим понравится Ну всем, кроме, я думаю, как говорится, нынешних властей она понравится Ну, естественно, заявление такое серьезное Вообще такое жесткое заявление шамана и я порадовался, потому что я вот до этого, как говорится, старался Ну, я понимал, что он все равно сидит, у него глаз-то блестел Глаз блестел, я чувствую, блин, шаманушка, ну ты сейчас держишь Из последних сил держишься, потому что, ну, человек-то активный И энергия-то идет из него, и, ну, должен сказать что-то Ну, вот, видимо, ждал момент А сейчас, видите, как пошло То есть... Смотрите, как ФСБшники, значит, сдулись Они же там за домом следят Там вообще конкретно И получается, что <смех> что шаман проснулся вот и Ну, так как тут у нас людей-то побольше, чем у... У... у Тихого Поэтому я спешу, как говорится, посмотрите выступление шамана, как говорится, в подлиннике Чтобы я там не пересказывал вам Кому-то оно покажется как бы наивным, это вполне, вполне понятно, вы скажете, ну как так возможно, чтобы там и суды были честными, и милиция была честным, там и амнистию шаман собирается отменить, ну как говорится, такую широкомасштабную. То есть все вроде как слишком ну, как-то ну, фантастично, слишком идеалистический такой мир. Ну, возможно. Возможно, шаман в юриспруденции и в государственном управлении не разбирается Он разбирается в энергии божественной Вот и все И вот этого, наверное, достаточно Поэтому, друзья мои, я очень рад И вы заметите, что ну, не так просто это все произошло Видите, один за другим И появляются люди Вот видите, у меня на канале появился Ну, я тут некоторые видео даю тоже человека такого Как бы человека знания Шамана, который Ну, российского по, по своей душе и менталитету Но сейчас вынужденного скрываться В Перу От тоже преследований вот этой власти То есть, видите Ну, гончар, конечно Тоже, тоже работает Видите, вот вы тоже, я смотрю Там в бубен бьете То есть, пошла пошла движуха Пошла движуха и шаман проснулся, видите, именно в самый, можно сказать, самый длинный длинная ночь, и он проснулся, чтобы что со следующего дня как бы день ночь начнет уменьшаться, день начнет увеличиваться. До этого он выступал неделю назад и сказал, что подождите, подождите, скоро рассвет. И вот в этот самый самый длинный день он сделал заявление. Так что время шамана пришло Поэтому и вы многие приближали это И ну, вот эти события такие происходят Ну, наверное, не боится он Потому что сейчас, наверное, и против него активизируется Это, как говорится, шатия братья, так сказать Посмотрим, посмотрим, друзья мои я, как говорится, всецело поддерживаю шамана. Всегда его поддерживал и сейчас поддерживаю. Хорошо, что он вышел из пячки. Возможно, он ну, начнет уже, как говорится, какую-то ну, активную публичную деятельность. Поэтому, возможно, мы скоро услышим еще заявление. Но это сразу, не без это, как говорится, сразу быка за рога, за рога взял. И сразу масштабное политическое заявление. Знаете, сразу. Бедный, наверное, этот, как его. Дядя Вова в бункере, наверное, сегодня охренел. Просто охренел. И у него. Что не новость? То, блин, это как его. То, ну вот, хороших новостей нету у Вавана. Нету хороших новостей. То ему там доклад небось, там Навальный, этот. Тут нас опять об, обделал все ФСБ Там все там патрушев, там бегают э, Как говорится, попы в мыли Там подстряхивают Как доложить главному А тут еще шаман А вы знаете, что Ваван за шаманом Там просто прямая связь Я не знаю, мы наверное, каждый день доклады Шаман спит, шаман спит, шаман спит А тронуть-то он его не может У него и так здоровье У этого, у, у дяди Володи-то Ну вот, прямо, как говорится, си, висит на нитке и, и тут же получается, как его? Сейчас его в тюрьму упить, ну или в психушку упить шамана Хрен с маслом, сразу, сразу Вована накроют, а он и так не, не это Поэтому они его трогать, тронуть не может, возможно шаман очень очень хитрый ход выбрал Сейчас его тронуть не могут, но не знаю Если он еще и пойдет в поход сейчас Ну правда сейчас не ну холодновато, холодновато начать поход из Якутии, вот, когда 50-градусный мороз, ну вряд ли, вряд ли. Но даже сидя у себя дома, как говорится, попивая чаек, он может. Вот в Кремле, сейчас я не удивлюсь, что... вот я не, не в Москве сейчас, я не удивлюсь, что где-нибудь в Кремле сейчас бахают салютом. Не знаю по какому поводу, но любое, вот, любое маломальское выступление шамана они сопровождают салютом. Вот, вот не знаю, кто в Москве. Посмотрите, не бахают ли. Да, поэтому, видите, шаман закрутил, действительно, вот Светозар говорит, шаман закрутил вихрь. Помните, вроде маленький человек пошел, пошел, а вот сколько событий уже произошло. Уже вот, уже этот, как говорится, вирус сюда пришел. Уже вот это вот пошло крутить, вертеть. И вот вы там, может быть, кто-то из вас еще такой прагматичный человек, который... Думает, ну что, какие-то люди вы странные, что-то фантазируете, какой-то шаман ходит. Вот мы там, мудрецы, как говорится, как это? Сионские мудрецы сидим и тут чешем репу, Думаю, все у нас четко. Биржа, как говорится, там кредит, дебет, все в порядке. На деле не так, не, не так, друзья мои. Все бывает, идет от простоты, от простоты даже, от некоторой наивности. В этом и прелесть божественной игры, когда, знаете, вот что-то такое простое, потому что эти важные лица, они всегда там, они знают все. Они знают все, кроме самого главного. Кроме самого главного, знаете, вот такая тайна, которую, если вы детские книжки читали, помните, была у мальчишаки бальчиша тайна. А буржуины так и не знали. А почему? Вот почему вроде все у нас есть. Все у нас есть, а, а победить не можем. Вот все есть. Вот маленький человек, ну все, все понятно. Там психиатры, там, все мы, все мы знаем. Там КТ, МРТ, все сделаем и заколем его. А не могут они его победить. Не могут маленького человека победить. Значит, он не такой маленький. Значит, его тень его и его бубен звучит в Кремле. И они батареями там отстреливаются. Так что, друзья мои. Эх. Ладно, ну вот, друзья мои, я вот, как говорится, к вам по поводу, видите, тут за 10 минут рассказал все эти, все эти вещи Ну что же, здравствуйте, товарищ полковник, это вы меня имеете в виду? Я не полковник, еще до ухода черного кунула делал несколько атак на него, чтобы он уходил побыстрее Мог ли получить печать к черного каравана? За простулечку, друзья мои, я вам всегда говорил Черного не трогайте, не трогайте, мне тут тоже победные реляции, мы его загнали, мы его... вы, друзья мои, просто не знаете, кто этот черный колдун То есть сейчас его воплощение, да, вот такое, но это очень древний и сильный дух И вот это вот, это не многоходовка, это такая многоходовка, в которой, знаете, целая шахматная партия и вот то, что он сюда попал, неспроста Что он вроде, кажется, купился на деньги и Приехал сюда, это тоже неспроста И что он знал, что он отсюда уйдет это тоже неспроста И вот этот караван, в который он утянет Ну вот в том числе и самого главного То есть он утянет самого главного Потому что на нем стоит печать черного колдуна И те граждане, которые... По наивности своей, по доброте душевной Потому что хотели испытать какие-то вещи Они, естественно, попали То есть попали абсолютно точно Потому что эти печати, их тяжело об обнаружить Но на самом деле их тяжело обнаружить Я просто знаю, где они, где они ставятся и понимаю, что это такое А так вы там чистите, мыстите Они не будут, они не фонят Они просто не фонят Но в момент перехода вашего Они вас просто автоматически утянут и все Мгновенно, они просто активизируются и все. И какая бы ни была жизнь, какие бы ни были там, а, а вариантов нету. Поэтому вот сложная Сложная вещь с, с этим, с черным колдуном, друзья мои. И э, об этом я вам говорил, что не надо, не надо, не надо в такие дела лезть. Достаточно других дел, не надо масштабного, знаете. Но это, это карма. Вот это карма, друзья мои. Я обещал тем людям, которые Ну по некоторому Недоразумению в связи с тем, что Вот там у нас вот это вот Было, было какие-то там Некоторые недопонимания С каналом золотое сечение С их тоже как бы искренней помощью По отношению ко мне Вот я постараюсь Пока я еще не знаю этого вот, что, что что делать Uh, так, друзья мои Так, Светлана, вы каждый раз это Мне прямо как бы типа шоколадку <смех> Спасибо, спасибо вам Да, добрый вечер Так, белый шар дороги Да, это В Африке повстанцы разбили путинских наемников Ну, видите, там каждый раз Вот, вот сейчас, понимаете, прямо этому Дяде Вове прямо на отмыш там раз пощечина, два пощечина, три пощечина, прямо хлещут во все. И уже, уже и его наемники, уже, как говорится, даже, даже в Африке. И не думайте, что это тоже обошлось, как говорится, без, без, как говорится, он вовремя ушел черный колдун. Поэтому знаете не настолько он и, и черный. Знаете, что он, может быть, знаете, как бывает? Все считают. Как в войну бывал, некоторых считали, там, типа полицай, там какой-нибудь этот, а он э, информацию, как говорится, давал и, может быть, работал чище, чем какой-нибудь здоровенный партизанский отряд. Тоже надо думать, знаете, прежде чем ату его, а ту, там это предатель. Надо всегда своим разумом смотреть. Что он э, не, не самый лучший человек и много крови на нем, да, да, он за это, за это он рассчитается, но. Те, кто, как говорится Поперек лес Те те попадут Знаете, бывало тоже, когда-то Говорили Одна божественная сущность Кто говорила одному дураку Говорит Все ты Обжора поперек богов лезет Оторвут тебе и хвост, и нос Но потом говорил А что бы я делал Действительно иногда нужен такой человек? А может и нет Да, друзья мои Да, вот вас уже 700 человек Мы сегодня по поводу шамана Александра Габышева Который сегодня проснулся от спячки Сегодня самый короткий день Самая длинная ночь И он перед рассветом проснулся И выдвинул политическую программу ни много, ни мало Небольшую, в чем-то наивную В чем-то, как говорится, смешную для людей образованных Но э, Если смотреть не на суть, не, не, на, не на буквы, а на энергетику Эта программа даже не от него Потому что он просто почувствовал энергию, которая идет через него Понимаете? Энергию И он ее озвучил простыми словами Поэтому Поэтому Друзья мои, сегодня непростой день Посмотрите на выступление шамана э На канале, как там его... Забыл имя, называется Тихий там как... Кто-нибудь вот ссылку вы, вы люди тертые, вы умеете ссылки давать После, после видео дайте ссылку, чтобы люди сумели в подлиннике посмотреть вот эти вещи Так что ждем перемен, видите? Просыпаются, видите, у меня там, как говорится, шаман из перу коснулся. И тоже, как говорится, то есть плоховато. Ох, соловей говорит. Ну, Соловей тоже песни поет. Как и я. То есть, ну, он соловей поет, а я каркаю. Соловей поет, а я каркаю. Да. Да, друзья мои, здрасте. Ну что же. Так, кто это? Черный колдун? Ну, дорогая Архимеда, это история долгая. Посмотрите у меня на канале или там где-то еще. Потому что, ну, пересказать эту удивительнейшую историю, которая вплетена в политику, в, вот во все, все наши события, это очень-очень сложно. Соловей распился о магии. Ну, друзья мои. Соловей, член, ну, как бы, ордена магического? Ну, вот так вот, положа руку на сердце, он член магического ордена. Ну, понимаете, если вы начинаете говорить о магии, вас воспринимают как фрика. Понимаете, ну вот что вы можете сказать обо мне? Какой-то странный дядька что-то там свистит, какие-то энергии, какие-то шаманы, колдуны. Ну, может ли такой человек заняться какой-то серьезной политической деятельностью? Ну нет, понятно скажут, чего-то какой-то, наверное, какой-то этот мракобес, кто еще там? Шарлатан, жулик, вот он там чешет чего-то. Ну, то есть вот по а Соловей все-таки он политик, поэтому он как бы говорит намеками, но он всегда говорит, что власть, вот власть это стопроцентная магия. Вот власть это – это стопроцентная магия, не, не 98%, процентная, не 95%. пяти. Все вот эта вот э, разумность, вот это вот костюмчики, вот эти цифры, вот эти аббревиатуры, слова – это все, все антураж, это туман. А там все на жертвах, на энергии, на колдовстве, на крови намешано вот прямо такой густой густой суп. Ведьмовской и вот это вот если вы вы люди чувствительны и осознаете это и понимаете что да да да да вот когда вы начинаете понимать вот какие-то эти пазлы складывать потому что мы же видим что с телевизора а вот вы оттуда отсюда там разные не все правда не все правда все как-то что-то здесь полуправда что-то там полуправда но вот Картина у вас, как у людей разумных, чувствующих, должна сложиться, и понимание это. Поэтому слушайте, слушайте. Так, доброй ночи. Можно вопрос, как вы считаете, сможет шаман усилить благостные знаки, оставленные Орденом 12, и понять их на стороной? Знаки, как я понимаю, поднялись. То есть, все это работает. Видите, вот это разные вещи одного. То есть, энергия, которая идет на эту, на, на эту землю, вот эти Орден 12. это вот то, что вы, вы знаете. Шамана вы знаете, вы знаете гончара. Еще есть, какие, есть множество вещей, которые происходят как бы тайно. То есть, вот это для вас такие вот огоньки, которые мелькают. То есть, один Орден 12, ну, наверное, ничего не значит. Один шаман тоже, может быть, ничего не значит. Один гончар не значит. А вот, э, вот почему ваша энергетика? Вот вы многие уже там работаете, чистите пространство, Понимаете, вот это вот... Вот вы уже, уже в, это, в этой игре. Вы участвуете в этой игре. Может быть, не менее, чем Орден 12. То есть, вот кто-то просто смотрит, кто-то смеется, кто-то там махает рукой. там Понятно, кому-то просто любопытно это вся вот как бы... Ну, такая интересничание. Это да, это да. Но вот эта общая картина все равно рождается. Вот все равно через... Через этих людей, вот это же не просто так. Вот это информация какая-то, которая там я вам доношу несколько иногда в такой ироничной, в шутливой форме, что вроде как, да, все это ерунда, мы так играем тут с вами в игрушки. Ну, играем в игрушки, там, ну, развлекаемся. почему там взрослые дядьки и тетки в конце концов не могут пофантазировать немножко, поразвлекаться, почему бы и нет. Но каждая вот, как, вот настоящая магия это как раз вот эта легкость. Это не лица в каких-то капюшонах, которые там шепчут заклинания на латыни и там брызжут кровью. Вот это все липа. А настоящая магия, она легкая. Она легкая, как перо ее. Часто не заметишь, только уловишь вот этот аромат и произойдет что-то. Вот это настоящее мастерство. Вот это то, то, что тяжело увидеть, но то, что дает эффект в этом мире. То, что меняет. Потому что наш мир, это энергия и магия. Поймите это. Все вот эти вот сухие морды, вот эти колдуны, это все, все это какого его шелуха. Знаете, вот, э, как бы вот когда чешете, там, сдираете вот эта сухая, сухая такая вот короста. А настоящая магия, она никогда не высовывается. Не высовывается. Она скрыта. Настоящие маги не будут вам э, вот по ютубу сказочки рассказывать или говорить что-то не будут это совершенно не те люди у них э, мотивация совершенно другая Нечеловеческая абсолютно Нечеловеческая и если до вас вот это вот иногда доходит вот эти то это тоже не просто то это не просто то что вы тоже наверное участвуете в этом кто-то из вас кто-то смотрит но энергия многих сейчас работает и происходит вот эта волна она идет она идет через вас то есть Человек, который настроился на эту волну, он начинает проводить через себя. Там, где он живет, в том месте, начинает меняться обстановка, начинают уходить паразиты. Вот это да, вот это, вот это работа, вот эта тонкая работа, чувствительная, хорошая. То, что, то, что вот я пытаюсь до вас донести, ну, может быть, в такой, знаете, странной манере. Ладно, друзья мои, что у нас там, у черного клубна была своя... Миссии. Он тоже узнал много наперед. Да, он знал много наперед. Действительно, он знал, знал свой уход. Он все это скрывал. Все это и для меня было во многом сюрпризом. Я тоже многого опасался. Было, было очень много. Так, мистик в Тибетской книге Мертвых Правда написано Про пути дороги после смерти. Во всех книгах написано Правда. Только она, естественно, интерпретирована. В Тибетской книге, конечно, все это написано. Это и так, и не так, скажу вам честно У меня есть истории, сказки о смерти Наверное, давно вам обещал рассказать вообще, как надо правильно уходить Ну, если вы собираетесь уйти осознанно, ну, как бы вовремя, не, не, не ускоряй этот процесс А когда вот, как бы, придет срок, вот чтобы правильно уйти Очень интересно Так, здравствуйте, дорогие мои Так... Доброй ночи, мистик, вы нас балуете стримами Сегодня внеплановый стрим, друзья мои Потому что я ну, действительно э, взволновался вот, выступлением шамана И счел возможным, что это необходимо сказать о, о его, поддержать его Потому что я его всегда поддерживал И э, донести это до вас Поэтому посмотрите в оригинале выступление шамана и не торопитесь, как говорится, смеяться, а оцените, потому что это энергия. И, во-первых, шаман проснулся. Это очень серьезно. То есть он не побоялся, потому что его действительно держат на контроле. Каждый его шаг докладывается главному. Самому, как говорится, большому боссу. Так, Евгений Горшков, благодарю вас за такой этот сюрприз для старого мистика. Так, Архмена холодное сечение, мутное какое-то, я не, не могла смотреть. Ну, знаете, вот это, так сказать, такой конфликт с этим некоторым с золотым сечением. Вообще, наверное, я погорячился. Погорячился, просто мне не понравилась такая немножко, что они все время чего-то от меня хотели. Вот. Если бы эта женщина там позвонила, мне поговорила, как бы, объяснила все, она все что-то там от моего имени и плюс еще пыталась воздействовать на меня магическим образом. Вот, вот, это, вот это нехорошо. Это немножко меня возмутило, поэтому я, может быть, что-то сказал резко, потому что она имеет право вообще говорить все, что хочет. Потому что мне, мне до этого совершенно дела нету. Но, как я сказал, уж так сказал, зла я не держу. На это золотое сечение Но, как говорится, пылесосить <смех> Старика мистика было, было ошибкой Даже меня возмутило то, что просто Эти люди, которые участвовали В этом, они пострадали И пострадали на самом деле серьезно И вот этой всей масштабности Вот этого процесса Они еще сейчас не осознают Просто они глядят вот в процессе Одной жизни, а я Вижу масштабность этого И понимаю, что весь Ход жизни их душ нарушен и его надо восстанавливать Как? Я еще, знаете, у меня есть наметки Но я еще не знаю как Поэтому и вот в таком случае Когда ты как бы подставляешь людей под это дело И потом пуф А потом она говорит, что ой, каждый сам за себя Знаете, как бы сливается Я вас предупреждала Хотя сама-то она тоже получила печать Потому что эти печати-то идут даже если она сама не пылесосила, они идут, как говорится, по цепочке и, и накрывают всю эту. Так что, мадам из Золотого Сечения, я тоже сожалею, что, что она получила печати колдуна И снять она их не сможет, но я постараюсь дать вот этим людям особую мантру, которую надо будет прочитать и прочитать Надеюсь, что это так Но мне еще надо с этим поработать Потому что все это надо отработать Для меня это в новинку Так Мистик узнал, что человек, который много лет назад Перекрыл мне потоки, заболел раком Совсем плохо, жалко его Если послать ему шар поддержки Может он опять ко мне подключиться Или лучше не стоит Ну, видимо, человек, который перекрыл вас Он получил обратку То есть вы сняли с себя И отправили ему не факт, что это именно ваше Потому что он, наверное, не только вас перекрывал Еще как у кого-то То есть он занимался вот этими черными делами Ему, как говорится, по совокупности его грехов Ну вот, этой болезнью Вы сожалеете об этом Сожалеете, вам жалко, вы чувствительный человек Пошлите ему шар энергии Ну, вы работаете со своими центрами Проверяете, кодируете их То есть не бойтесь Хотите сделать доброе дело Даже для того человека, который... Ну как бы у вас было какое-то противостояние он из вас это но вот вы делаете от души Это уже не паразитизм А вы как бы дарите ему Чтобы ему было легче Поэтому я одобряю этот шаг И не думаю То есть надо всегда контролировать свою энергетику Ну как говорится к своим врагам Надо в чем-то относиться Ну Когда они повержены надо Можно протягивать им руку это хорошо и для вашей кармы, и для всего остального Так Мастер-карт, мне кажется, пусть его назначил себе главным нового черного каравана Нет, он уйдет в этом караване Он уйдет, и караван уже пошел Он будет еще идти долго И очень многие люди с Рублевки Помечены печатью черного колдуна Очень многие люди и сейчас они запаниковали Они осознали этот процесс В том числе потому что Ну конечно за моим каналом следят Они поняли что здесь делал черный колдун Что проводя ритуалы для них Он наставил на них печати Понимаете И у меня уже есть обращение От людей с Рублевки По поводу снятия печати черного колдуна Поэтому э, Снять я их еще пока не могу Понимаете, не могу. Есть надежда, есть. Но я снимать их собираюсь с тех людей, которые пострадали, ну как бы, по своей вот, по, по доброте душевной, я бы сказал. Поэтому как-то я не знаю, как это сделать. В прямом эфире это нельзя сказать. Потому что эти ребята с рублевки начнут снимать себя печать. А это, извините, повредит вообще общей проблемой. И это, и это мне, как говорится, будет на большие-большие орехи. Так. Мистика, а вы знаете, что задержали любовь Соболь? Не знаю. Но надеюсь, ее отпустят. Так. Да, глупцами будут эти образованные люди, принимая выступления за шамана за наивность Ну, знаете, вот, дорогой Хаммер Многие сейчас будут, сейчас включатся, скажут Да какая-то ерунда, опять этот шаман Все, все это будет, все это будет. Я, я надеюсь, что вы осознаете Потому что вы люди, как говорится, работающие, чувствующие энергию И понимаете, что, что, это, вот, что это не просто слова а это энергия Что шаман проснулся Он э, никогда, знаете, по бумажке там не говорил Он говорил о души Пусть он говорил как, как мог Но в этом его сила Сила в простоте Сила в том, что он проводит из себя энергию богов Так, шаман из Перу нравится своими речами Ну, согласен мне, тоже понравился он Поэтому... Он обратился ко мне Я вот его Его Так сказать, выступление Выкладываю на канале Посмотрите, некоторые тоже говорят Что он там читает по бумажке Все начинают придираться, знаете там Придираются к этому к гончару А почему он так дышит? А почему он там еще что-то? А почему он там говори, говорит какие-то слова-паразиты У него проявляются в речи? Ну и что? А вы что? Профессора из МГУ У которых прямо Профессора, профессора филологии у которых прямо буква к букве, слово к слову нет ну гордиться тем что в речи появляются слова паразиты не стоит надо, надо работать с этим но это всего лишь навык который вырабатывается а главное энергетика в словах знаете бывает когда говорят там очень очень там прямо а прямо пуф, спать хочется а бывают простые слова кто-нибудь скажет там кулаком по постулу бахнет, скажет. «Дып а вот а приятно, потому что энергия пошла. Прям бфф, вспышка. Вот это да! Вот это да, друзья мои. Так. Здравствуйте, так. Надо уметь так жить, прошить, чтобы ФСБ постирала твои трусы. Ну, конечно, это, конечно, шоу. Еще вот с трусами. Это теперь эти трусы сейчас на Путина будут примерять во всех, во всех этих. То есть самое жесткое, это даже не серьезно, какие-то там плакаты с протестами, а именно смех, когда вы смеетесь над, над, над, над этими там ментами, ФСБшниками, сказать, да, блин, эти как его тр, трусадеры, блин, что там, в, трус, в труселях ковыряетесь, в задах там все ковыряетесь, вот что там, как говорится, заднеприводные. То есть, ну, тут для троллинга вообще там открывается, там, знаешь, знаете, будет вот сейчас эти как его. Какие-нибудь уже, наверное, есть Когда там Путин трусы примеряет Или там ворует у Навального трусы То есть это, это вообще такой позор на весь мир И вот заметьте, видите вот Самая длинная ночь И вот это пошло И, и шаман проснулся Все Люди не связаны с друг другом Энергетика идет То есть это не то, что они А вот сверху пошел поток Пошел поток и начал Начал идти так Садовод, мистик тебе не откажет точно А кто у нас садовод? Кого вы под кличкой садовод имеете в виду? У нас теперь все кликухи идут в этом, в делах Да Да Да, привет, друзья мои Привет так, Архимеда, я смотрел все ваши видео о черном колонне, очень интересная непростая история Интерес вызывает, почему он в Россию попал и ушел в мир иной именно из этих мест Ох, ох, ох, друзья мои, я уже, уже многое из этого пазла, они, это есть у меня Назвать этот, этот, этот, ну, как, этот дух, вы его многие знаете Вот, многие его знаете он достаточно древний И вот эта вот комбинация Меня просто восхищает красота этой игры К сожалению Не могу вам сказать этого Возможно Когда-то А кстати в Якутии же там прокурор какой-то Крякнул Как там эти Этот как называется их глава Арсен Айсен Айсен Николаев Тоже как говорится Вибрирует у нее там как говорится, небось это с толчка не слазит. То есть нормально. Нормально. Слышала, что женщинам нельзя прикасаться бум, бум но ну, это правда. Но знаете, не надо этих, как говорится, половых дискриминаций. Среди женщин, знаете, бывают такие сильные шаманки или шаманы, если говорить вот без этого уменьшения. Это... Очень сильный, Женская энергетика, она магическая. Серьезная. Если вы занимаетесь этим, то и бубины и все остальное. А вот эти там этому нельзя, тому нельзя, этому дала, этому не дала. Все это ерунда. Так, большие деньги и бизнес тоже магия. Да, согласен, согласен. По-настоящему все замешано на магии. Все, все там, вот это вот какие-то рекламные, вот все, все это, это. Деньги это энергия. Деньги это энергия, особый вид энергии. И Это магия Тут надо это понимать Так, мистик мы тоже тертый Мы кашпировских чумонок, чумаков пережили У нас прививка Ну, знаете, по нынешним временам Прививки-то надо обновлять э -э -э Так Так, может, соловей дружит с масонами А может, и дружит но если он дружит, это не значит, ну, как бы, если вы знаете о ком-то, это не значит, что вы поддерживаете их. То есть тут надо понимать, что можно всех ко всем при, при, при это, примазать. Но на самом деле есть очень много сил и кроме масонов. Поэтому мы, мы знаем, типа, масоны, и мы там сразу развешиваем эти печати. Ты там масон, ты масон, ты масон. В результате все масоны. А против кого же они борются? Никого и нету. Да. Да. Назар тут какой-то нам тут что-то коротко пишет. Троллить, троллишь, Назарка, троллишь. Смотри, мы с троллями то вообще там... <coughs> вообще не паримся. Если попадается вкусный, такой, жирный, хороший тролль, то о чем ты думаешь? Что у нас? Здесь, здесь какие-то эти ангелочки с крылышки собрались. Нет, тут, знаешь, хреб и все. И до свидания. А потом смотришь и... Так, да, друзья мои. Мистика, как себя заставить не думать о спиртном? Иногда очень хочется выпить вина или шампанского. Но понимаю, что это не мое желание, ничего хорошего в этом нет. Прямо бороться приходится. Ну, значит, действительно, у вас есть подключки, значит, есть печати и... Вас провоцируют на это Значит надо снимать А как снимать? Работать с энергией, чувствовать себя То есть все просто всегда Любую проблему, любую фобию Надо искать На уровне энергетики Не на уровне химии, не на уровне психологии А именно опускаться в самый низ На уровень энергии А иначе вы не можете, можете не решить Вы будете там какие-то там Что-то такое делать, там уговаривать себя Но все равно А желание-то внизу лежит, то есть этот корень все, все. Так, друзья мои, ну что же, что мы сегодня долго не будем, потому что я, друзья мои, с 5 утра на ногах, а, сего, а в шесть мне опять, как говорится, подъем. Я просто меня этот шаман, как говорится, завел, Думаю, ну, не могу, не могу не сказать Потому что завтра, когда я там смогу Какое-то видео сделать, а тем более стрим Только, только ночью а, а видео тоже э, Поэтому Так, в Лондоне вся ничь собралась Ну, ну Дорогая Тара э, Это поклон вам От, от старого дядюшки Мистика так, удивительно, но магия вливается в нашу жизнь А вот это, друзья мои, показатель Показатель вот этого квантового перехода, о котором вы все говорите Потому что вот даже уже люди, которые с этим не связаны, начинают понимать Что все не так просто и прагматично Что все здесь очень, очень вот так вот То есть вот люди, вот, которые не были никогда связаны Они еще понимают, что, что ощущают это И это идет Поэтому сейчас самое время уловить, что жизнь, то магия, это, это не, не какие-то заклинания, это энергия. Когда вы переходите на уровень энергии, начинаете ее чувствовать, видеть, потом и работать с ней, вот это магия. А заклинания, вот как тут этот какой-то Назар, он там все пишет, что он там заклинание, там может быть заговор читает, что-нибудь там. это Все это детские игры. Понимаете, намерение и энергия, все Ну, по-настоящему Конечно, работают заклинания Но это суть только настройка Я вам всегда это говорю Так Так, что-то я Так, что тут про крия-йогу Вопрос Начал заниматься вашими техниками крия-йоги Вопрос про реализацию центров В некоторых техниках вы говорите На вдохе расширяется, на выдохе сужается В некоторых техниках наоборот Как правильно? Знаете, правильно, когда на вдохе расширяется На выдохе сужается, это правильно Видимо, я оговариваюсь, знаете Поэтому извините за ошибки Видите, надо пересмотреть И исправить это да Доброй ночи всем против вырубки елок Ну, друзья мои, это тоже вот такой кладбищенский обряд Убивать дерево Поэтому если, ну, вы, вы сейчас скажете Мы с детства привыкли к запаху елочки Ну, если у вас возможность Посадите у себя, как говорится Ну, если у вас есть земля Посадите елку, чтобы она жила Вот ее можете наряжать, разряжать, аккуратно с ней работать но когда вы покупаете мертвую елку Вы приносите домой мертвую энергетику И часто вот это очень сказывается и на здоровье И на многих аспектах А вы этого не осознаете Что через это вы идете к этому гибели Я сделаю, я, у меня есть видео прошлого года О том, что э, елки, живы, ну, вот эти мертвые елки приносят в дом неудачу, болезни и смерть часто. Так, так бывает. Традиция, традиция. Но все ли традиции хорошие? Нет, не все. Поэтому надо чувствовать, вот душой чувствовать, что нечего убивать просто так. Даже, живы, даже деревья. Не надо их, не надо участвовать в этом процессе. Даже если вы не рубите, а просто и не, не втягиваете в это детей. Над Путиным был проведен обряд 33 короля, сказал Соловей со слов Американцев, что это такое Ну это вот там эти обряды, понятно У нас здесь тоже очень много обрядов Было проведено, то есть это общее То есть в разных местах по-разному Просто время его закончилось Понимаете? Все, все уже остальное он уже пересидел И его уже, уже давно Если бы он ушел сам, было бы нормально А тут все, то есть он свою задачу Выполнил и сейчас он тормозит Он, он тормозит в огромную страну Поэтому проявляются вот эти магические силы Которые его конкретно Поторапливают То есть это божественная игра Так Пожалуйста сейчас об уходе Как правильно всем надо знать Друзья мои это серьезная тема Я сделаю это может быть даже не одно видео То есть понимаете Не все могут понять это То есть надо чувствовать энергию как я вам скажу, то есть, видите, вы там кто-то читал тибетскую книгу, кто-то еще какие-то вещи читал. Тут надо чувствовать энергию, то есть и в такой момент упрощенно, знаете, надо относиться к смерти очень аккуратно и уважительно. Не так типа, скажи, ерунда, нет, это не, не подходит. Поэтому я постараюсь сделать несколько видео, поэтому так. Кто блоканул Лондон Ну, а кто же его знает, друзья мои Я не знаю, гончар вроде об этом не говорил, не занимался Но ни один же гончар на свете Значит, сил-то много И сейчас они вот так вот клубятся со всех сторон Поэтому Как, как не быть Не думайте, что все, все можно узнать в интернете Все Выходите в астрал. Вот тут Ирина спрашивает, мистик, подскажи, пожалуйста, как заставить сущность в астрале показать свой истинный облик. А, знаете, можно мизинцем показать, сказать, хочу, чтобы ты приняла свой истинный облик. И на какие-то предметы можно прямо вот намерения свои. Ну, можно и не мизинцем, но такая, такая есть фишка. И все. А он обязан. Так, друзья мои, друзья мои, так, какой шаман радостный. То есть шаман сейчас почувствовал этот. Пошел, пошел поток. Поймите это. Пошел поток. Он какое-то время его не, ощути, не ощущал, он был придавлен. И вы понимаете, что он находится под жестким контролем. Но когда тебе, как говорится, тук-тук в двери стучится божественная энергия, тебе уже плевать. Кто там? Какие ФСБшники, какие там. Психиатры где сидят, тебе уже плевать Все, ты пошел, ты понимаешь, что, что ты ощутил вот это Все Так, золотое течение ваш пытается втянуть в игру, чтобы вас потушить, это мое мнение Да, это, это игра, это игра А заметьте, друзья мои, знаете, вот как появился гончар Сразу активировалась там Карпинская. Знаете, вот мы не трогали ее. Сразу она появилась. Сразу что-то такое там. А, она появилась, когда был орден 12. Она сразу уже прямо раз! И вспыхнула и начала там вибрировать. Но вы видите, как, как ее быстро притушили. Пфф, прямо свечечка. И она там сейчас пыжится, чего-то, а нет уже. Нету драйва, энергии, нету. Все. Потом появился гончар. Появился еще один гражданин, Антошечка, под, под, под этот поддубный. Он тоже, как говорится, сразу завибрировал, там начал там что-то такое. И тоже его пф, потушили, он там пыжится, сейчас какие-то предсказания там. Понятно. Вот сейчас, значит, пошла вдруг золотое сечение. Уже мягче. Уже оно там, типа как его. Ну вот э, гончар, мистик Начало размывать это Если те жестко стали там Типа все это дрянь, все это, это ерунда Слушайте нас и будет правда Да слушайте пожалуйста Я возражаю Но вот именно вот это То есть это показатель То есть из них какая энергия идет из них То есть они вроде как такие А против Из золотой сечения тут Это нормально, тихо, спокойно Тролевали, телетели Начинает размывать, что там гончары, но по-своему То есть она уводит Уводит талантливых людей, которые Готовы работать, готовы чистить пространство Она их уводит Таким образом, что да, типа Ну а вот, у мистика нормальный Гончар тоже нормально Но мы там будем того всего Этого 5-10. Точно? Дорогая Татьяна Вот мы это видим Ну, что, что они получили? Золотое сечение Получила печать черного клуба, Хотя она не участвовала в пылесосине Запомните вот это Она не участвовала в нем Она сказала типа участвуем А сама не участвовала Но печать получила Куда деваться, друзья мои Я надеюсь удастся снять Потому что даже несмотря на то, что она действительно И Через нее, как я понимаю, идет поток тоже Противодействия гончару Вроде она за гончара, а на самом деле против потому что размывает это. Заметьте. Все просто не бывает. Кажется, люди не связаны, может быть, какую-то ерунду несут. Ерунду не ерунду, они, может быть, осознают сами. Понимаете? Это идет энергетика, к ней просто подключаются, потому что у них есть эти печати. И сегодня золотому сечению сказали это, как его, э, говорить вот эти слова, а завтра скажут там, я не знаю, там голый на красной площади присать, и она ничего сделать не сможет. Потому что она находится под ну, конкретным управлением. Не значит, что что-то плохо, а значит, что стоят печати. И надо уметь контролировать свою энергетику. О чем я вам всегда говорю. Друзья мои, не, не верьте никому. Работайте с собой. Мы все пытаемся где-то узнать, чтобы кто-то нам какой-то умник все-то рассказал. Вы сами хоть раз попробуйте. И тогда у вас появится собственная сила. Пусть маленькая, но собственная. Это очень важно. Так. А, любовь, дизлайк от дяди Миши. Ну, друзья мои, вот я сам скучаю, вот, дорогой мастер -карт. Вот, знаете, я человек импульсивный, скучаю по этому Мишане. Я его всегда так держал и так его любил поэта, как его потрепать его. Ну вот, ну зачем он стал живодером? Вот живодеров, ну, я просто не переношу. Ладно там, ругать и счет туда-сюда. Ну, а вот живодерство, ну не могу. Поэтому, ну вот, убрал его. А все равно жалею. Потому что дядю Мишу я это, этого не буду ругаться. Знаю этого хрена моржового. Ну, ладно. Так, спасибо, Мистик, за поддержку Александра Прокопьевича. Друзья мои, я всегда поддерживал шамана, воина. И всегда его буду поддерживать, чтобы, чтобы не произошло. Поэтому... Для меня это в чем-то, знаете, вот сегодня такой праздник Я ждал когда, ждал когда он выйдет из пячки. Старался, ну вот, понимал, что он в сложном положении Старался не провоцировать Сегодня, как говорится, пошла волна Я вот даже среди ночи тут э, разговариваю с вами Поэтому, ох, Светка Соколова, привет, привет Мистика, Если твою мантру Узнают те, кто идет в караван из правительства Что печати снимутся Да, друзья мои, поэтому Я и нахожусь в сомнениях Понимаете, вот начнешь сейчас эти, С этих людей Пройдет, пройдет это Ну вот как, как это сделать Чтобы те, кто должны Пойти в караван, пошли Вы понимаете, что все это вот Сейчас я серьезно вам говорю Что обращались уже с рублевки Те, кто это, чтобы с них сняли печати каравана они это осознали. Они, ребята, хитрые. И сейчас это, знаете, пойдет же волна. Волна, и будут и, и это и, и деньги предлагать, и все что угодно. И, и угрожать. То есть, на самом деле, ну, серьезная вещь. Очень серьезная. Как, как обойти это? А есть хорошие люди, которые получили печать. Что делать? Вот что делать? Тех хороших подножь пускать, чтобы плохиши по своей карме ушли. Извиняйте. Вот я, я в недоумении. Вы думаете, я все знаю? Ни хрена я не знаю. Я вот тоже. Я человек сомневающийся. Я всегда, знаете, я э, сделаешь сделаешь столько ошибок, прежде чем знаете, как американское правительство. Они сначала найдут правильный вариант, перепробовав все неправильные. Ну типа типа это типа про меня. Так. Скажите, пожалуйста, можно вызвать умершего человека, чтобы отдать ему подарки Но ну, не подарки, а, а подключение не просто можно, а нужно сделать Потому что это еще хуже, когда ваша энергия вот этого, идет в мир мертвых Хуже, хуже Так, что-то маленькой девочке делать и говорить перед сном, чтобы ей сладко спалось Просыпается, пугается снов страшных каких-то ну, значит, девочка просто, дети, они чувствительны. Они, они видят, что, значит, у вас в доме там, как говорится, круговерьте, вот это вот идет. Поэтому, дорогая вот свет моих, энергетическая чистка дома. Вот освойте на моем канале энергодыхание, когда вы себя можете очистить и очистить пространство, и вложить намерение свое, что вы запрещаете любым сущностям и существам находиться на вашей территории. И ваша дочка будет спать спокойно, потому что всякая дрянь, как говорится, не будет шастать, не будет пугать маленького ребенка. Так. Так, друзья мои, ну, ну что же это э -э, На Соболь хотят завести уголовное дело Ну, суки мстят Мстят, вот уже, значит, женщины вот, вот, Они опять показывают свою Вот мерзость только Только что они трусики стирали Теперь, значит, ну, в общем-то э -э, Любовь Соболь, они собираются Уголовное дело завести Нормально? Вот нормально, да? Yeah. Что значит, вот В башке нет Вариантов нету, вот у них одно Типа завести уголовное дело И, по, и посадить Да, доброй ночи, мистик Как там мертвяки до Валуя дошли Да, друзья, я же рассказывал что, что, что у Валуя была веселая ночь Но это было один раз И я больше не посылал Как бы Пока я с этим не балуюсь То есть, знаете, это все, все Как говорится Новые прибабахи этого черного колдуна знаете, начнешь с ними половаться не остановишься, знаете, начнешь там э, тоже дело-то э, слишком притягательное. -то, понимаете, э, как знаете, чер черная сила она очень притягательна, потому что она легкая. Она позволяет решать легкие, э, э, ну, как бы легко задачи. Нужно кого-то хлопнуть, хлопайте. Нужно кого-то там испугать, пугаете. То есть вы. Обобрать, оббираете То есть, это вот эта легкость, вы идете Почему вот он, этот путь, он притягательный, он легче Мы всегда пытаемся идти по пути наименьшего сопротивления И кажется нам, что мы думаем э, Ах, я вот сейчас это сделаю, потому что это мерзавцы Вот валуй мерзавец И давайте моего это Или еще кого-то, еще кого-то А потом остановиться тоже нельзя а вы вот действительно, вот как, как говорится, как эта пословица, коготок увяз всей птички пропасть. Ну вот в чем-то так получается. Поэтому вот запомните, я знаю, многие попались на этом. Многие, ну что же, я вот сейчас для себя, для своей семьи, все. А потом эта черная дыра начинает высасывать и этого человека, и всех остальных. И все. Так... Так, друзья мои, ладно, все, давайте на сегодня закончим, поскольку время позднее, и мне завтра рано вставать. Не знаю, сумею ли я завтра что-то выслушать, но давайте поддержим шамана, потому что вот ему как раз его пылесосить не надо, его, его надо поддержать. Вот сейчас, вот свои вот, может быть, энергетический шарик, вот с благостным намерением, чтобы вот было у него, он почувствовал нашу поддержку. Для него это очень важно. Вот почувствовать поддержку людей. Вот это важно. Потому что в какие-то моменты, вот когда ему было особенно плохо, некоторые отвернулись от него, начали там, да, он вот, вот это вот было. Он, вот, вот сейчас это вот должно для, до него дойти. Что много людей его поддерживают. Поэтому, по всему миру, по всему миру. Поэтому давайте пока, поддерживаем шамана. Счастливо.